Привет дорогие друзья, с вами Михаил Прошурин и сегодня я хочу рассказать, где можно рекламировать вашу партнерскую ссылку, сайт, да все что угодно, бесплатно, понадобится только полчаса вашего времени. Итак, поехали. Заходим на такой сайт. Это рекламная площадка. FreeTraf.ru бесплатный трафик для вашего сайта. Уже через 5 минут вы можете увеличить посещаемость своего сайта. Итак, поехали. Вот здесь вам надо будет зарегистрироваться. Нажмете на кнопочку регистрация и зарегистрируйтесь. Я же уже зарегистрирован, сразу же вхожу. И так нас встречает вот такая вкладочка. Что здесь нам надо делать? Здесь вот у нас написано. Просмотреть сайт номер один. Нажимаем. У нас открывается вот такая вкладочка. И написано такая капча. Укажите количество красных кругов. 5. Указываем. Нас перекидывает вот. На такую страничку. Мы просматриваем ее. И вот здесь у нас написано, что просмотр засчитан. Закрываем эту вкладочку. Дальше переходим. Дальше смотрим. Опять просмотр засчитан. Закрываем. Здесь у нас отображается наш баланс. У меня 55, потому что я уже... Был недавно на этом сайте, на этой рекламной площадке. У вас будет 1, 2, 3, 4, 5. Так по порядку. Вот здесь а, сайтов для просмотра 221. Можете кликать сколько угодно, пока они не закончатся. И здесь у вас будет отображаться ваш баланс. Что вам делать дальше? Заходим в эту вкладочку. Мои сайты. И здесь я... У вас не будет ничего. Я уже рекламирую. У меня есть два сайта. Итак, добавить сайт. У вас открывается вот такая вкладочка. И сюда вы добавляете свой сайт или свою партнерскую ссылку. Все, что хотите. Когда вы добавите, у вас вот появится такая строка. Здесь будет ваш баланс. И вам надо будет... Ну, давайте я покажу. Уберу сейчас вот это все. Вот, вот здесь ваш баланс. Например, у меня 115. И вы хотите, например, ну, пускай 60, чтобы было просмотров. Нажимаете, пишите 60. Сохранить. И вот здесь у вас... Все сохраняется. Здесь вы можете посмотреть, как будет работать ваша партнерская ссылка. Нажимаете, И вот у меня есть такая партнерская ссылка. Вот она у меня работает. Закрываем. Друзья, чтобы убедиться, что эта реклама работает, я перейду сейчас на одну площадку, где я делаю все подписные страницы. Итак, переходим. Вот у меня есть такой магазин goodly pro называется если вы хотите узнать о нем побольше то у меня тоже ссылочка будет внизу можете перейти посмотреть как это все работает Итак, вот у меня есть переходы заработок на трафике 5-10 тысяч в сутки помните мы смотрели я вам показывал рекламу вот переход вот переход с этого сайта с этой рекламной площадки вот это вот люди, которые не подтвердили, перешли, но не подтвердили. А вот это зелененьким люди, которые подтвердили. И так, как вы видите, переходы есть. Закрываем эту страничку. И давайте еще пробежимся по вкладочкам этого сайта. Сейчас мы находимся на вкладке «Мои сайты». Есть еще вкладочка «Мои рефералы». Есть вкладочка «Купить посетителей». Что же это за вкладочка? Нажимаем на нее. Нам открывается такая страница. Листаем вниз. Сделать заказ нажимаем. И вот здесь вы можете тоже сделать заказ. Но это уже будет не бесплатно, а платно. А я же вам показываю бесплатную рекламную площадку. Только надо потратить будет ваше время. Буквально полчаса. Итак, вот здесь еще есть одна вкладка просмотр сайтов. И вот такая страница. Она почему-то пустая. Вам придется опять выходить, чтобы начать рекламу. И по новой входить. Ну Не знаю, может что-нибудь не знают разработчики, не доработали. Но я обычно делаю так. Опять вхожу. И снова прохожу по всем этим вкладочкам. Посмотреть сайт номер один. У вас здесь опять будет отображаться баланс. Вот такая рекламная площадка, бесплатный трафик для вашего сайта. Вот, если захотите просмотреть, нажимаете «Мои сайты». Вот здесь будут ваши подписные страницы, которые вы вобьете. Чтобы удалить, нажимаете на кнопочку «Удалить» и ваш сайт или ваша рекламная ссылка удалится. И вот еще я здесь рекламирую. Вот так вот нажимаете, можете посмотреть, как это все работает. Вот у меня такая подписная страница еще есть. Успей занять первые места. Тоже новая площадка. Вход всего в 3 рубля. Вот такая подписная у меня сделана. Нажимаем сюда и смотрим, как она работает. Вот, перекидывает вас на такую страничку. Здесь вы регистрируетесь и можете начинать работать на этой площадке. И кому интересно, ссылка тоже будет у меня внизу. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Прошурин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. И до новых Встреч!